Зачем подают милость у незаумерших? Все мы помним слова Иисуса Христа о том, что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Потому что у Бога живы все. И те, кто давно ушел к Нему, и те, кто умер совсем недавно, и те, кто сейчас еще странствует по Земле, это все одинаково живые люди. Просто те, кто уже ушли, это люди на время расставшиеся с телом, воскресенье которого мы, христиане, веруем. И поскольку Бог есть Бог живых, а не Бог мертвых, поэтому мы все едины как церковь. А вот это разделение на церковь воинствующую, да, и церковь торжествующую, это такое очень сильно католическое учение. На самом деле мы все едины, со своими умершими тоже. Просто пока временно расстались. А если мы едины, то мы как церковь, мы э, единый организм, единое тело Христова. Мы как клеточки одного огромного организма. И этот организм есть э, тело, соединенное любовью, во главе с головой, которой есть Иисус Христос. А, а любовь, она есть та самая кровь, которая дает этому телу жизнь. И а, неважно, что человек уже умер для любви, нет препятствия в молитве. А, мы же просим молитв тех, кто уже умер и ушел с земли, например, Ституля Николая, или Иоанна Златоуста, или преподобного Сергия Радонежского. Мы же не смущаемся, когда им молимся, несмотря на то, что они умерли уже очень давно. Мы знаем их представительство и силы их молитвы. Потому что Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. А есть люди, которые нуждаются в нашей молитве. Почему они нуждаются в нашей молитве? Потому что Богу вот эта тайна такая, но ему легче. Как бы, насколько здесь это слово применимо, не знаю. Но ему легче простить человека, если его прощают те, кто помнит о нем на земле. Немножечко эта тайна приоткрывается в случае, описанном у Иоанна Богослова в Евангелии с женщиной, взятой в прелюбодеяние, когда Господь говорит, где твой обвинитель, и я не обвиняю тебя. И очень важно поэтому, что чин отпевания заканчивается прощанием. Или прощением, это почти одно слово. Как это выглядит по уставу Каждый из прощающихся подходит к гробу, где лежит тело. новоприставленного человека кладет земной поклон, и это символ того, что он просит прощения. А потом он целует усопшего и благословляет его. А это символ того, что он сам все прощает. Даже если усопший был стопроцентно виноват, все равно... Ты его прости, и Богу будет легче его встретить в своих райских обителях. И мы знаем по себе, по живым, да, как много может милостынь. Вот В Библии многократно встречаются слова, когда, допустим, ангел является и говорит, молитвы и милостыны твои воспомянуты пред Богом. То есть Бог видит милостыню как проявление любви. И если Бог есть не Бог мертвых, но Бог живых, а мы соединены все, любовью, то любое проявление любви, оно превозмогает грех человека и приносит ему милость Божия. Поэтому это было известно еще в Ветхом Завете, вот в 4 главе из книги Тавита, «Раздавай хлебы твои при гробе праведных, но не давай грешным. Милость твоя да будет ко всякому живущему, но и умерших не лишайте милости». Это книга Сераха. Иисуса, по премудрости Иисуса, сына Сираха То есть люди знали об этом всегда Вот я раздаю милостыню Я творю доброе дело И говорю Господу про себя Господи, прими это, как от моего папы покоя. Неужели это проявление любви Господь не встретит Согласием Конечно встретит, в этом наша вера Поэтому творить милостыню По усопшим Это устоявшийся Очень распространенный христианский обычай Вполне понятный, потому что мы все организмы любви